Я поеду в Париж, стану мушкетером и верну тебе доброе имя. Я научу тебя хорошим манерам. Королева и Франция в опасности. Ожерелье королевы будет у меня завтра вечером. История великого героя. Он дрался за честь, преданность и дружбу. А мое сердце шепчет «Жульетта! Жульетта!» А нашел любовь. Ты управляешь эмоциями, а не они тобой. Три мушкетера. Один за всех и все за одного! Сэнди, скачи быстрее ветра! Давай, поехали! Шевелись! Пошел, пошел, пошел!